Сейчас будет записана сделана запись человек, который меня клеветал и который говорил о том, что я моим пациентом что я психически. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Я надеюсь, вы не узнали да, Собственно говоря, это мой муж я позвонила. Да. да, специально, конечно, вы сами понимаете, что разговор у нас будет не очень хороший с вами, потому что я, конечно, была очень удивлена, потому что. Я мы эти проблемы не нет, мы эти проблемы будем решать, Ольга Николаевна. Это, это нет, это ваша проблема, понимаете? Потому что я к вам направляю людей. Кого? Только... Я к вам направляю. Я вот одного человека я отправила, хорошо, что я сидела рядом. Мы долго потом так. смеялись. И в результате оказалось, что я психически больная. У вас, оказывается, шизофрения. Скажите, пожалуйста, у вас есть диплом психиатра, что вы можете ставить такие диагнозы? Насколько я понимаю, вы даже гинеколог. Вот посмотрим. это мой муж. Объясните Очень ему, пожалуйста. Хорошо. Владимир Маркович его зовут. Очень привет, Маркович. Вот ему это интересно. Значит, у вас, как вы, вот понимаете, о вашем разговоре, когда мы с вами разговаривали, вы меня, извините, здравый человек, не будет мне говорить, что «Ольга Николаевна, вы на рынке бываете, у вас там, говорите всем, что я не виновата, что меня обижают, но вы меня извините, почему я должна, меня как воспримут, если я на рынке». Ольга потому, Николаевна, скажите, я... пожалуйста, вам что это, говорили категорично, вас просто это сказали в качестве просьбы, меня действительно оклеветали, вы не были в качестве оклеветанной. Понимаете, вы вот спрашивали, насколько я понимаю, ваш сын Виктория, ваш, Виктория, Ивановна. Виктория Ивановна, вы знаете, ваш сын, насколько я знаю, вы мне говорили, Если что следует какой-то алкашкой. Нет, я, я решаю свои проблемы, Ольга Николаевна. И сейчас я была страшно удивлена, мы с вами так хорошо поговорили, и вдруг я слышу такие разговоры. Я направляю к вам по поводу компании Vision. А вы идете в какую-то... Вы с ней не имеете дела. Эта компания очень дорогая, и я вам другую компанию предложу. Я никому другую компанию Разговор нет. был, и я Ольгу могу, я Ольгу могу привести Давайте доказать. мы не будем... С того, что вы тянете в другую компанию. Понимаете? Я никуда никого. Вы, не конкретно да. вы конкретно вот разговаривали. Вы конкретно разговаривали. Нет, не все. не все, Ольга нет, не все, нет, я не считаю, все. а я считаю нужно вы распространяете гадости обо мне, а я считаю нужно с вами разговаривать. А я считаю с вами нужно да, не разговаривать. Ну, Ольга Николаевна, тут то, такое дело, тут, конечно, нет, такие вещи. Где? А если бы ваш муж узнал это о том, есть. что такая Виктория Ивановна распространяет о вас э, вот такие это вещи? Это неприятные вещи, зачем такие вещи? Случаи какие-то там, ходят, психически больная, там, бездорожная. Это случаи но... не меня идут. А от кого идут такие слухи? Я, с вами я это я услышала от вас. Что значит вы не собираетесь? Вы моим людям. Вы моим, людям, вы моим пациентам, вы моим клиентам говорить о том, что я психически больная. Я отправляю к вам. Говорю людям, что надо, да, действительно надо заплатить человеку за консультацию. А вы, понимаешь ли, вы мне устраиваете такие разговоры по телефону. Человек долго смеялся просто. Очень хорошо. Смейтесь и дальше. Все, господа. Я с вами занялась я не собираюсь. А с вами никто не собирается пожалуйста, заниматься. Пожалуйста, до свидания. И то, что вы здесь имеете дело, то, что у вас обламский, извините меня. Володя, подтверди, что обламский со справкой. Конечно. Это психически больной человек. Я их не могу. Конечно, безусловно. Но только от него могли пойти вот такие вещи. Потому что Обламский очень сильно был расстроен, когда я вышла замуж. Кстати, знаете? Не знаю. Я вообще в этом сейчас бываю, очень я много. Хотел бы, хотел бы я увидеть, чтобы он ну, пожалуйста, разбирайтесь в этом. Сайте. Ольга Николаевна, я могу сказать так. Я вам не угрожаю, но за такие вещи блатны не бьют обычно. Но если ваш кин когда-нибудь приведет с побитой мордой, учтите, что это будет ваш гнилой язык. Вы сказали, да. вы говорите. Да. Вот будет такое. Понимаете? Что Потому вот что со мной считаю, делали -то. то же самое. Да. Передайте, да, передайте, что а именно ваш да. язык доведет до того, что он придет побитый. А при чем здесь мой сын? А я не знаю. Ну, вот точно так же били меня. Меня ФСБ на найти машину. И, видимо, это была наркомашина. Я ее нашла. Через три дня меня избили блатные и били дальше. А потом на меня завели уголовное дело и меня посадили. Еще есть вопросы? До свидания. Вы мне не до свиданькайте. Все. Вы мне не до свиданькайте. Так что вы сделаете выводы, уважаемый. Уважаемый, а вас уже давно сделал выводы. Сейчас. Слышите? Сейчас. Так что до свидания. И еще раз услышу, будет плохо.